У нас, короче, друзья, Бяша сбежал. Меня всю трясёт. А? Он огромный. И что будет <соценно> стоять, смотри. Там хлевушок. Зайди, Дима, в новый. Дима! В новых левушок зайди, там веники есть. Два веника с палкой загоните в сарайку. Возьми там. Да нет, встанет, как не встанет. Я же не встал. я же встал. Так он что, давид что ли? Так он уложил меня один раз. Надо канат взять, канат, затянуть а, его. Да? Мама, ему тем более не у него рога Он что в хлевушок зашел, старый? А? Он... он воняет очень, он загулял, Дима. А? Он воняет очень, он загулял. Воняет? Не чувствую, что ли? Я прям оттуда сюда чувствую. Из-за этого он бешеный стал. Он гулять хочет. А Маня куда убежала теперь? Куда Сергей-то пошел? Он там что-то ломает больно. Он гулять хочет? <связать> гулять хочет? <связать> ну и что, <чё>, говорит? <связать> Хлевушок наш. Забыл, где поросенка закрывали? Поросенка? <связать> Соседние? Ай кошмар! Надо очистить палку очистить. Не надо, не надо очистить. Он очистит, да, сам очистит. Пяша! Как его звать, говорит? Чем он там? <связываю> <связываю> <связываю> так, надо идти. Надо. где ключи то куда ты дел О, он весь замок Вон. самому че устали ага в туда заходи заводи туда не ко мне туда, туда? да да рядом там комнатка у него а? комната блин кос увидел зараза Паразит! Маня! Маня, иди сюда, Маня! Да не нападут! Бяша, иди сюда, Бяша! Как медведь! Бяша, Бяша, иди сюда! Бяша! Зерно давим. давай! Зерно! он Толкни, белку-то! Уди! Ага. Куда пошел? За рога, побей! Побей его, Серега! Побей его, Серега! Куда заводи, заводи! Вот он за ней пошел! не хочется еще туда заходить, а, тварь. Там посередине. <как> посередине дверь, видишь? Он зашел туда? С ней, да? да? Ага, давай дверь как-нибудь закроем. О, блин, он дверь всю переломал, зараза. Ой, сучий потрах. А где топор порта -то у тебя там, да, Серега? Давай я сейчас принесу, где? Доски блин. Вот. Сейчас топор принесу, подожди. Сейчас. Давай, давай. Быстрее он стоит. Ой, кошмар. За ветку зашел ведь, а? Он бестолковый. А? И фига сломал-то. Все переломал дверь-то. Да. Ой, зараза. Сейчас что ли тоже стукну? Так, а? а а так и было. Смотри. А? Ага. Сейчас я ему зерно дам, чтобы он успокоился. Сейчас сейчас. Изи доплыщи. Взяла. Брусок, но. Ой, зараза. Это тоже дикая. Сейчас опять начнется, смотри. Вот стучит. Вон боится, он боится. тихо, не Его туда надо сунуть. Брусок-то туда. Ну, а подожди, подожди, Дим. А? Ему по барабану штуру. Чтобы... Если вы статую не будете, я могу прямо... выпить. Господи, я сейчас сама выскочила. Ну-ка, это я. Давай, давай, давай. Удивливо! Вон, вытолкни от рогами паразитов Выбивай на охрану Это, а? это. это че? Может он уже это Эй! Уйди оттуда, Беша Теперь кост надо загнать. Маня, пошли Белка, Маня Пошли Все встало пойдем, пойдем Пойдем, пойдем. как за сыром Вы любите такие ветки оказывается да маня идем идем идем белка белка белка поняла что я ее в сарайку видела И зараза, мимо клевушка бегут их. На, маня, маня, маня, маня, на. Иди с домань. Запустить хочу сюда, кивушок. Полево вот мои девочки, слава богу, все погуляли Хватит, потом вечером кушать принесу Все, молодцы, умницы Сейчас куриц буду загонять, а то Говорят, бешеная собака какая-то появилась здесь. Друзья, смотрите, такую ветку у меня была Большую, он рогачий, что под ней Какой кошмар Давай, работай Ой, господи На Поразительно Ломай, ешь Ты-то такое не ешь, на На Он все, занес сам Там занес Смотри. продачишь дурац совсем стал с той стороны выпишу с этой стороны выпишу идите здесь делайте всех закрыл